Всем хай, с вами Вы сейчас спросите, почему я сейчас в какой-то бутылке, и почему у меня есть вещи. Это я просто... У меня случилось какой-то конфуз с файлами, это значит. Я снимаю, снимаю, и что-то у меня так сделалось, что я больше не снимал. Я не знаю, что так, но это я заметил, хорошо, что только что. Ну ладно, я уже добыл каменный век. Так, сейчас подождите-ка. Вс. Так, сейчас хочу сделать каменную кирку. И убрать все эти палки, ой, кнопки. Уж как-то они неприятны глазу. становятся. Вот тут видел кнопку. А, ну ладно, показалось. Вот деревянная кнопка. Ну еще мне вот это надо убрать. Мне это тоже не нравится. Вот это я уберу, пусть будет на одном. Вот это уберу-ка. Хоп, хоп. И кнопки почти все убрал. О, уже дождь пошел. Вау, я только сейчас заметил. А вот это я помню, как я раньше на телефоне играл. Почти такая же карта, только поменьше была. Просто было тут одно дерево, чуть-чуть воды и все. Больше ничего не было. Тут так хорошо сделали. Ладно. Так, это мне нужно. Дальше. Я хотел... Так, это я хочу это убрать. Мне это не нравится. Мне нравится просто обычный вход. Где можно с этой стороны с другой стороны этот как то мне не очень нравится простите все строители но мне это не нравится мне нравится обычный вход лестничкой за меня тут построили старались чтобы было красиво, я входил в шахту. в итоге что? это дерево срублю. вот тут вот. это вот так скопаю. су нет, я лучше не буду копать. я только это скопаю и все. думаю так логически можно подумать Так, сделал палки, теперь нужно сделать лопату. А, просите за то, что... Ну, если я не знаю, у меня слышно или нет, то, что у меня голос или изменился, или изменяется. Просто я просудил не горло, а шею. А шея теперь болит. Воу! уху ху ху А, фух, это он дерево еще подж... подожгёт. Повезло этому дереву. Эту кирку я выпрошу. Это я вот сюда так сделаю. Фанаря я возьму. И вот это я возьму. Я надеюсь, есть такое, чтобы не то жалко. Вот ладно. о ху Я хочу все это снести теперь. Хочу вс снести. Чтобы было прям прозра прозрачно я. не знаю, как можно легко найти какую-то штуку. Нет. Вы видите? Нет. А, она, походу, спрятана. Это значит, я так... О, я думал, я уже упал. О! Вы сами видели то, что я только прокопался. Я уже нашел железо. Вау мне повезло что я именно вот сюда прокопался не тут вот тут я а тут бы я тоже нашел ну или не тут ну ладно продолжу копать туда вперед и как-то не очень посмотреть на блоки, которые ломают, да? Да. О! О! Вау! О, свет какой! Ой, темнеет как. Красиво. Опять не там. Да, закрыт. Но я что-то снизу там вижу. Это значит, можно вот так сделать, вот так сейчас... Видите, там какой-то свет, как будто. Тут светло. А тут уже больше нет. Откуда выйдет свет? Блин, ну я хочу-хочу узнать. М -м -м. Снизу, снизу даже ничего не увидеть. Жалко. все продумали, продумали. в этот момент у меня сломалась кирка, да? дальше. Хочу сделать и кирку, и Топор. Топор. чтобы побыстрее вырубить корень дерева. <с> разработчики карты, просите то, что я вот так все ломаю, хотя вы старались, чтобы было красиво. А я просто вот так взял и сломал. Так, я сделал, теперь можно и в шахту. М -м -м. Как я понимаю, у края ничего не увидеть. О, у меня уже второй левел. Так, пойду ка я вот сюда и скопну вот это. я уже сейчас сверху что ли не не верю и продолжу сверху так только не начал только середина даже ниже и уже на тебе ладно я лучше прикрою что не так по другому все так. Конечно, вам не видно. Возьму факел. Ну как, кстати, факел. Хоп. Вот тут. Возьму добуду уголь. Уже третий уровень. Я даже не представляю, как я буду некоторые ачивки тут выполнять. Я даже и не хочу выполнять ачивки. Но приходят все. Так будет интересный. Кстати, интересно, в воду там будет тоже так же. Ладно. Ладно, всем пока. С вами был Кристал Майнкрафт и сегодня. Сегодня я начал новое прохождение 24 часа.